Было это давным-давно и совсем недавно. Гуляю я по городу, как бывало не однажды. После принятых на грудь сто двести, бывало и полкило. Иду себе, Никого не трогаю. Вдруг из-за угла выскакивают молодчики. Один говорит. Предъявите документ. Молодой человек. Я думаю, с какого хуя он мысленно прочитал, схватился за кобуру и говорит. «Закон» по закону я не должен носить с собой документы. Ты чё? Он говорит, тогда проедем в отделение. Вопрос. Ты кто такой? Он мне говорит, я полицейский. Я, блядь, чуть не охуел. Какой полицейский, говорю? Мы вас давно уже осудили, расстреляли, повесили, остальные убежали. Ёбаный врод, указывается полицейский. В советском государстве, блядь, полицейские, блядь, восстанавливают, блядь, советских граждан. Охуеть. Что делать? Говорю. Сейчас посмотрю, руку в карман засовываю, кармане дыра, то есть блядь, деньги, документы все выпали. Ну, чувствую в руках что-то теплое, ага, хуй, Ха. думаю, дай ему по кожу, вдруг поверит. Достаю из кармана широкий штанин. Паспорт советский. И говорю, бот, смотри, как у маяковского Бот, достаю из широких штанин. Залупа с консервную банку. Смотри, полицейский. Я гражданин, блядь. А не какая ты там, гражданка. Отпустил. Он потому что полицейский. Пидораска, короче.